Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня 30 мая, и, как всегда, новостная сводка на канале Саня во Флориде. Больше 90 дней идет военная операция на Украине. Сегодня, как всегда, будут карты, как всегда, будут самые главные фронты. Обсудим состояние вещей, положение дел. Последняя сводка по Северо-Донецку. Покажу вам, как изменилась карта. Херсонский фронт Попасная, Лиман-Донецк. Обсудим все по порядку. Но сначала, конечно же, ну просто новость, так сказать, для разогрева. Блумберг назвал рубль самой эффективной валютой 2022 -го года. Вот вам, ребята, и санкции. Вот до чего докатились. На Украине начали выпускать антироссийский сыр и колбасу. Вместо московской колбасы на прилавках появится колбаса «Смерть москалям». Осуждаю, кстати, для ютюба скажу, любое, любое насилие осуждаю, это обязательно нужно сказать. Кроме того, в Сумской области вместо российского появился антироссийский сыр. А в Киеве переименовали «белорусский хлеб» в «атаманский». Пиво Жигулевское теперь стало венским. Я аж вспомнил пиво Жигулевское в мою молодость, когда я еще был в институте. Мы брали вот эти вот большие трехлитровые банки, да, шли вот этот ларек, там, три пятачка, по-моему, он назывался или как-то так. Наливали этого Жигулевского. Оказывается, я там просто шикарно жил. Оказывается, я пил пиво венское. Знал бы ни за что не уехал. Я уже написал вам в Телеграме это. Знал бы ни за что не уехал из родного Челябинска, потому что, оказывается, это венское мы пили пиво. Ну ладно, давайте, последняя сводка по северо-донецку. Вот перед вами интерактивная карта. 29 мая сегодня, 262 обновления на карте. Попр Посмотрим по северо-донецку. Последняя информация, два репортажа оттуда вышло. Видеорепортажи, который можно найти. Вот первый, который у меня есть в телеграм-канале. И второй репортаж, который появился в Твиттере. То есть теперь по геолокации этих репортажей, то есть точно было установлено, что где эти люди находились. Кстати, я для тех, кто мне сказали, что я подвергаю кого-то опасности, нет, ребята. Эти репортажи случились несколько дней назад, мне уже давно там нет никого, военкоры уже давно уехали, так что не переживайте. Но, однако, для нас важно... Есть ли контроль над Северодонецком? Вот самый главный вопрос, на который я пытаюсь ответить. Потому что вчера Кадыров заявил, что все, Северодонецк полностью очищен. Сегодня появилось доказательство, фактически, его слов. Вот два репортажа и, соответственно, проводим от них радиусы примерно, там, полтора километра, километр. Вот получается, что российская армия действительно находится в Северодонецке. Однако еще рано э, утверждать то, что Северодонецк полностью очищен. То есть, фактически, вот его э, восточная часть очищена северо-восточная часть а восточная часть скорее всего находится в руках российской федерации лднр сил союзников называйте, называйте как хотите кстати группировка северодонецка теперь 4000 раньше было 2000 то есть теперь 4 а группировка в лисичанске это 6000 раньше было 10 то есть наоборот северодонецкая группировка у усилилось согласно некоторым данным, но э, правду мы узнаем скоро, по крайней мере мы знаем, что точно в городской черте находятся российские войска, точно сейчас идет оспаривание города и точно некоторые части украинские отступают из города, потому что я уже вам объяснил в предыдущем видео, просто снабжение стало нереальным. Снабжение просто прекратилось, соответственно, продолжать боевые действия здесь украинская армия не может. И все отходят сейчас очень резко за Северский Донецк, который вы, кстати, тоже видите на карте. Ну, следующая тема, по, по которой я хочу поговорить, это на самом деле Херсонский фронт. Вот перед вами карта. Давайте отдалимся от Северодонецка и переместимся в сторону Херсона, где у нас происходило украинская Наступление, которое забуксовало, то есть фактически оттуда нет никаких данных, нет никаких э, новостей о взятии там населенных пунктов, деревень хотя бы, хоть чего-то. Наоборот, появились ужасные фотографии потерь. Украинской армии, как там просто я, я это не буду в Telegram выкладывать, тем более на YouTube, вообще ни в одну соцсеть, я вам обещал, что я вот эти вот всякие фотографии трупов не буду выкладывать, но там просто жесть! Ужас, то, что я видел. То есть, фактически, здесь было неудачное, опять так сказать, перемоги не получилось. Неудачное наступление забуксовало, было разбито попало в окружение, называйте как хотите, но фактически никакого здесь прогресса нет. Да, вклинились в оборону, да, было крайнее, вот этот населенный пункт, это... Брускинская, там были бои, все, больше ничего не слышно, то есть до Брускинского дошли, по дороге их отрезали и разбили, видимо, вот то, что произошло. А то, что там орут украинские паблики о великой перемоге, это, конечно, как всегда оказалось дезинформацией, много раз мы уже их ловили, но вот, вот теперь в очередной раз, да, победа, огромная победа в кавычках украинской армии. Давайте перенесемся на Попасную, что там происходит. Покажу вам вот этот вот клин. Вклинилась российская армия в оборону. Очень-очень глубоко прошли. Сейчас нет обновлений со вчерашнего дня, то есть, в общем-то, выступ выглядит точно так же, как вчера. Наверняка происходит пополнение резервов, перегруппировка войск для дальнейшего продвижения. И, к сожалению, да, для российских войск, счастью, для украинских, дорога Лисичанск-Северск, вот она перед вами, прямо Приближусь вот эта дорога, снабжение из Северска по направлению к Лисичанской группировке, дорога сейчас открыта и, соответственно, не находится под контролем российской армии, ни, ни под огненным контролем, ни под каким. Соответственно, снабжение Лисичанской группировки продолжается. Соответственно, скорее всего, там есть боеспособные части ВСУ, которые э, сейчас стоят за рекой Северский Донец и ждут наступления, нового наступления Российской армии. Конечно, Северск стал фактически, вот он перед вами, небольшой вот этот город, он стал ключевым сейчас во всей кампании на Донбассе для Российской армии. Сможет ли она им обладеть или не сможет? Если сможет, то, соответственно, вся оборона и в Лисичанске, и везде в остальных населенных пунктах, которые попадут в тактическое окружение, фактически вся оборона там обрушится. Давайте перенесемся Лиман. да, Я вчера вам рассказывал, что Лиман перешел полностью под контроль российской армии и сейчас... Российские войска были замечены даже в Райгородке, что находится уже за рекой Северский Донец. Пока что там нет никаких новостей, нет новостей о продвижении российской армии, российской армии нет новостей о захвате Плацдарма на другом берегу Северского Донца. Если информация не подтвердится, весь вот этот выступ придется убрать, потому что а, только то, что проверенная информация а, остается на карте. Понимаете, если бы Дошла российская армия до райгородка, то появились бы какие-то репортажи, дальнейшие какие-то события, может быть, появление армии где-то в Карповке или дальше, где-то в других населенных пунктах, он, например, Селезневка или что-то еще, но пока что никаких новостей отсюда нет. Ну и в заключение поговорим о Донецке, что здесь происходит. Сейчас найдем его на карте. Что-то я прямо... Не туда смотрю, вот он Донецк перед вами, да. И хочу для вас просто показать состояние вещей, как изменялась линия фронта за последние вот за весь почти что ход военной операции на Украине. Вот давайте, 10 марта, вот примерно так выглядит фронт. 20 марта, вот так вот. 14-15 апреля, вот так. То есть нет никаких изменений, 9 мая, вот так. 23-24 мая, точно так же, то есть фактически за май линия фронта никак не изменилась. Но то, что происходит, это по Донецку сейчас ведется огонь и погибают мирные жители. Сегодня утром во многих пабликах появились просто ужасные кадры, там и беременные женщины есть, и дети, и все остальное. То есть идется огонь, ведется ВСУ по черте города. Ну, посмотрите, вы можете увидеть, как близко здесь укрепления украинской армии находятся, траншеи, все, что, все, что нужно. Да, я вам показывал эти укрепления. Кстати, вот они. Вот видите, здесь окопы видно даже со спутника. Они такие большие, что окопы видны со спутника, причем там наверняка есть подземные укрепления, там есть артиллерия, там есть все, что нужно. Соответственно, до сих пор это все здесь есть и э, линия фронта проходит прямо впритык к Донецку. Я не понимаю, почему за три месяца было невозможно эту линию фронта отодвинуть. Да? По-моему, просто это было не, недостаточно приоритета этому направлению было дано, потому что до сих пор ну, линия фронта впритык к городу. Да? Очень много чего произошло, да, в Запорожской области, вот посмотрите, огромная территория, какая была взята под контроль, в Херсонской области, но вот в Донецке до сих пор что-то не очень. Я, я не вижу здесь никакого прогресса за эти три месяца фактически. Вот на этой, в этой, на, в, в этой черте фронта никакого нет прогресса. Как следствие, самая, одна из самых главных задач этой военной операции было что? Это обезопасить Донбасс от, от обстрелов. Самые тяжелые, самые кровопролитные обстрелы это был Донецк. Я это видел по репортом ОБСЕ, так что-то здесь что-то здесь не так, на мой взгляд нужно это, это направление, конечно же э, приоритет ему, так сказать отдавать, но это, конечно же мое мнение, напишите ваше мнение в комментариях. Кстати, все эти новости о тех погибших Мирных жителей, по крайней мере те, которые можно опубликовать, у меня есть в Телеграме, так что переходите на Телеграм-канал, ссылочка есть внизу, подписывайтесь, смотрите дополнительный контент, который просто нельзя опубликовать на YouTube. Ну давайте и в заключение определенные политические, экономические новости расскажу вам, что происходит. Эрдоган предложил Путину провести в Стамбуле встречу между делегациями России, Украины и ООН, сообщает его канцелярия. Переговорного процесса сейчас фактически нет. Нет ничего. Уже появилась сводка о результатах разговора Путина и Эрдогана. Встречи, скорее всего, не предвидится, к сожалению. Либо она пройдет, но там будут решаться чисто гуманитарные вопросы теми людьми, у которых нет никаких полномочий. Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способствуются наносить удары по России. Я думаю, что хороший, правильный ход, потому что прилетит что-то по России, не дай бог, в этом обвинят американцев, ну а после этого вообще непонятно, что произойдет с миром. По эмбарго да, на российскую нефть на саммите ЕС нет никакого компромисса из-за безответственной позиции Еврокомиссии. Это вот новости, так сказать, из-за бугра. Не могут принять решение по эмбаргу нефти, потому что сейчас Европа сидит на нефтегазовой игле России. И слезть у них, в, по крайней мере, в недалеком будущем не получится. Может быть в далеком, может быть через 10 лет, может быть когда-нибудь там. Нидерландская компания Гастера отказалась выполнять требования от оплаты российского газа в рублях. Это означает, что поставки в Нидерланды прекращаются с 31 мая. И в то же время 120 долларов за баррель цена нефти на сегодня на фоне обсуждения эмбарга на поставки российской нефти в ЕС. И в заключении инфляция в Германии составила 7,9% побила рекорд декабря 2019. 1900... 1973 -го года, это примерно похожая инфляция на американскую инфляцию, у нас здесь, по-моему, -по последние данные были, это 8,2%, поправьте мне, если я не прав, но, опять же, инфляция в еврозоне и в США разгоняется до очень опасных размеров, ну, на этом все, ребят, не забывайте подписываться на канал Саня Флориди Флориде, Яндекс.Зен и, конечно, Телеграм-канал, спасибо вам за просмотр, до свидания.